Следующая остановка. Китайская.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 Системку смотрите, то есть Штейман, что-то там Штеймана. Да, <laughs> да. Спасибо.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 아무튼.. Netflix!! выходим Выходим? Уходим. Уходим. Выходим. Да, ничего не говорят, пока что. А, закрывайся. Неужели этот список Все, у меня но нормально. это в не бывает. А, не что он нас фотографирует. Классно. Мария, And then we don't use it to get a daily but it's possible. Yes, because что-то мало, в первый раз попался. Сейчас. Почти перехочел. Да. Не знаю, кто Они сейчас ворота открывают, но запускают двойку. Отлично. Сейчас мы, наверное, Мы поедем. Посмотрите, дорогие мои, это обстановка в трамвае. О, вы посмотрите. Блин, вот это можно было занести. Кадре, ищем, ищите, ищите себя в шпандовках. О, стой, можно я эти фотографии, ну типа как ты фоткаешь? Сейчас покажи. Так, камеру, камеру. я если я это сделаю? Нихуя Давайте назовем себе Триста тридцать уже давно на было. Триста тридцать. Самогинашкая релевантная могла потому что бы такой хороший. А mm где-то -hmm. Welcome to the engine. Welcome to the Ребят, вы только гляньте Ой, блин, это капец, а, или не будет Нет, <ггли> <Или> не будет, <ггли> <Или> не будет... <ггли> <Или> не будет... <ггли> Пенная вечеринка. Да. Не, надо тогда просто то написать тот раз с пеной мы. Там, почему мы выделили в отдельный канал? <ггли> Казани выходим через пневмороженчатого часть Выходим! Выходим Вы обещали, пожалуйста, можете помахать ручкой? Не снимай начальство. Я понял. Я понял, простите, пожалуйста. Поскольку вам понравилось, не понравилось, Слова Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Татры? ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Похлопаем, хлопаем, бацаны! вместе похлопаем! Похлопаем! у у Да, я Не семьей, три человека, Я записывал. О, вы только посмотрите, какая книжка! о о Здравствуйте, здравствуйте. Снимаем. Вот это снимайте. Так, ты будешь с нами тотать-клуб? Ты будешь на цатэт-клуб? Ты будешь на цатэп? Так, давайте оденемся, победим. Просто сфоткаем себя, да, и кто с нами, Митку. Федя, надо Косафарова найти. Где с Наня Вот он, Саня, иди сюда. Начальник разрешил сфоткаться на фоне вагона. Нам нужно кто-то, кто может нас фоткать на седень фотик. Верхушка полетит. Блин, а это самый веселый М, да? Согласись, да? Ладно, всем можно выключение.